У меня есть просто супер прекрасный бизнесмен, бизнесвумен-ученица, которая, вот у нее убеждение, что нужно рвать задницу, чтобы денег заработать. Я вот она прям вот утром встает, она такая напрягается и прям. Я говорю, что делаешь? Она говорит, рву жопу. Говорю, Зачем? Ну а как еще заработать можно? Вот у кого такая проблема? Кто считает, что надо зарабатывать тяжело? Кто считает, что деньги приходят тяжелым трудом? У меня папа говорил, что надо тяжело трудиться всю жизнь, чтобы на пенсии жить счастливо. Это моя парадигма. Работать должно быть весело. Не факт, что ты заработаешь денег, но, ну, в смысле, всю жизнь трудиться, чтобы на пенсии. То есть там про деньги речи не было. Но мое, мое мнение, что если ты хоть чем-то занимаешься, ты должен делать это с радостью, с наслаждением весело. Даже если ты патологоанатом. Почему нет? И вот я сейчас, например, занимаюсь делом, которым я занимаюсь, мне радостно, мне весело, мне прикольно, мне забавно. Почему я должен напрягаться? Почему я должен делать сверхусилия? Кто уже пробовал ставить финансовую клизму, что я имею в виду, что мы подразумеваем под финансовой клизмой? Это кредит. Когда ты не можешь сам заработать, когда у тебя не получается привлечь деньги в свою жизнь. Есть такая тема, финансовый запор. Давайте я вам сейчас денежные диагнозы открою, чтобы вы могли, может быть, даже себе записать. Да? Давайте определим, что это такое. Кратко. Денежный запор, в моем понимании, это когда деньги вот ну никак не приходят. То есть ты и так делал, и так делал, и так делал, уже и работал, уже и две работы поменяла, может быть и пять работ, уже и в хайп вложился, и в МММ, и в МЛМ. И везде ты уже наследил а денег как не было так и нет то есть они не идут или если идут то очень ну, очень трудно не так как бы хотелось мы называем это денежный запор А клизма то что люди думают вылечит их денежный запор но ну, это как бы деньги извне но мы понимаем с вами что все болезни все проблемы все причины болезней они внутри нас если ты извне лечишься таблетками клизмами припарками там какими-то супер-пупер лучами или еще чем-то мазью волшебной великолепной то это все равно закончится Вот как только ты закончишь это делать то есть как клизму прекратишь <laughs> ставить да они а снова запор, снова запор придет и тебе снова придется это использовать кто пользовался уже клизмами